Привет! И хочу я вам сегодня рассказать о таких катах, как Санчил и Тэншо. Когда-то было время, когда на просторах интернета было невозможно ничего найти про эти катки. и это было плохо. Это было плохо, потому что они были покрыты каким-то мистицизмом, то есть ну, казалось, что он это свой, это ничего нельзя. Мы видели сопящих мастеров которые все это дело делают. Мы также сам знали, что эти ката позволяют развить какие-то немыслимые свойства и качества. Какие-то прямо безумные, что мастера потом, которые все это дело делают. А это старые мастера, там ортодоксы, владеющие секретными техниками. Потом эти мастера творят чудеса. О том, как это делать, было вообще непонятно. Если кто-то там и пытался копировать свою форму, то на этим все и заканчивается. Сейчас же мы видим иную картину. А, значит, появилась масса объектов океановского э, на Гуджу, например, там, и прочих протоксальных стилей, где, это, где эти два ката э, значит, являются такими важными, несущими, э, но вот, основательными, базовыми, вот, которые начинают умчить по этому поводу и говорят о каких-то конструкциях, формах, э, каких-то вообще там организациях э, сложнейших, каких-то составляющих дыхательных, которые э, не из физиологического языка вообще-то исходят а из каких-то вообще понятийных самых баз, которые обывателю в принципе непонятны. И говорится о том, что ребята, все это все сложно, это все комплексно, это настолько прямо вот серьезно, что лучше вам этим не заниматься. Для того, чтобы это понимать, как это понимаем мы, потому что мы ездим непосредственно, например, в Сенсехе Гаони, еще кому-то, вам нужно вот заниматься либо в Сенсе Хигаоне либо вообще не заниматься этими катами, либо заниматься там у нас. Приходите к нам на семинар. Мы за один семинар на Санчин-фесте каком-нибудь обучим вас, как делать кат Санчин и махом на раз. А так вы не научитесь, это... Все. Вот. Ну, давайте я немножко данный миф сам развею. На самом деле, никаких, никаких секретов в этих катах не существует. А -а -а. И тренировать эти каты можно не комплексно, а последовательно, как и любую технику каратэ. Если бы, например, там ученику, который на уровне девятого кида делается неката, рассказали бы и потребовали делать все нюансы ката, так как это делает, предположим, черный пояс со всеми там аспектами, балансами, скоростью, таймингами, сочетанием дыхания, координацией и так далее, он бы с ума сошел. В начальном этапе от него требуется просто знание формы и маломальской правильные координации, сделать это дело без, безошибочно. И чем он дальше растет, чем он дальше прогрессирует, тем соответственно у него все это лучше получается, и он уже приступает к следующему там, этапу. Какой-то следующую составляющую приносит туда. И в итоге он растет, прогрессирует и становится мастером. В Катасанчину Таншо никто не разжевывает такие нюансы. Мы всегда видим видео какой-то конечный результат, который складывается из огромного количества, аспектов, нюансов и составляющих. Если пытаться все это дело повторять то можно, конечно, хореографически и внешне собезьянничать это все дело, но результат никакого не получить. А комплексно это никто не дает, потому что комплексно дать технику начинающему, кто никогда не работал с и невозможно. И нужно разбить на массу подзадач. И вот я сейчас вам коротко расскажу о том, какие подзадачи, собственно говоря, и решают Ката, Санчин и Туншо. Скажу вам даже более того. Пофигу, какие ката, Санчи, тэншо, хангэцу или любые другие ката. И любую ката, если выполнять ее э в манере и с пониманием тем, как выполняются ката санчинь и тэншо, они могут полностью эти каты заместить. Не обязательно заниматься гуджурю и не обязательно делать санчинь и тэншо. Можно на одном же, том же самом, тэгёку шо например, или какой-то более сложный кат, в стиле Освоить все те же самые моменты и аспекты. Итак, первая составляющая, которую должен сделать тот, кто занимается так Санчин выбрать один из вариантов этой карты, Потому что существует хреновый случай вариантов. Есть варианты с разворотами, есть варианты без разворотов, есть короткие, есть длинные, но это не имеет э, самозначение. Самое значит, основное, что в этой карте идет работа в стойке Санчин. Вот. Почему стойка Санчин? Ну потому что в ней наиболее э, сам простой баланс, который э, четко между двух ног находится, что э, в переднем заднем положении, что в боковом, то есть право-лево, вот, э, четко между двух ног. Второй момент это синхронизированные и согласовыванные э, саморабота на понижении и на повышение только тем, что мы можем немножко согнуть колени или чуть больше разогнуть. Также в этой стойке очень легко можно ноги и стягивать друг дружки и наоборот раздвигать их. То есть э, вот такие принципы, собственно говоря, э, базовые, э, базового развития самосилы и крепкости стойки можно применять в данной состойке. И также это стойка для ближнего боя. Все э, боксеры, сами того не зная, когда начинают работать на средней и особенно на короткой самодистанции, в том числе, боксеры обычного и европейского бокса они, они работают стой писанчик ну, понимаете то есть это естественное положение некоторые думают что это бурчурная тут там из кинава пришедший нет это естественное совершенно положение для ближнего боя то есть у этой ката функция еще в этих кадрах функция еще абсолютно прикладная так вот первое это выбрать вариант второе это понять как правильно стоять в этой самостойке все это можно найти по учебникам все это описано расписано это, это это не сложно то есть выбрали форму выбрали стойку научились делать эту форму все, все. Это, это первый шаг второй момент это согласование динамики движения бедер и локтей да в стойке вката санчины и в теншо есть определенные формы с движения рук. Там чуть согнуты ноги и согнуты руки почти всю дорогу. А локтевой сустав постоянно согнут, и он синхронизированно двигается с бедром, с тазобедренным су... с суставом. На начальном вот, этапе движения бедер может быть даже специально выраженным и слегка для того, чтобы понять, что одновременно рука и локоть руки начинают двигаться одномоментно с, с движением в тазобедренном суставе. И вот эта вот синхронизация действий очень важна. То есть, трансмиссия локти и тазобедренного сустава. В кататеншо мы работаем в разноименной То есть, если у нас впереди находится правая нога, то в основном движения у нас совершаются левой рукой. Да? Если у нас впереди левая нога, то движения совершаются правой рукой. Либо двумя руками одновременно. Каты коншо все немножко наоборот, немножко а наоборот. То есть там одноименные позиции. Если мы стоим в правосторонней стойке, мы работаем правой рукой. В левосторонней стойке работаем левой рукой. И точно так же мы работаем э, двумя руками, и э, в той и в другой в Вот. То есть получается, что в принципе эти ката нужны обе, э, пока мы не затрагиваем моменты э, в плане э, э, генерации силы из внутренних органов, из дыхания, а просто рассматриваем чистое механическое действие, чисто физическую силу. Помните, что на начальном этапе, на первом этапе постижения пути в боевых искусствах сила берется из мышц, связок и костей. То есть, прежде всего, мы работаем телом. И вот на данном этапе, на первом этапе, пока мы учимся, пока мы разучиваем катер, мы работаем именно над этим. На втором этапе подключается так называемая силы дыхания. Что подразумевает по дыхания? Да это не какой-то там эфир, который вы черпаете откуда-то там извне, когда дышите. Нет. Просто подключается синхронизированная работа крупных соматических дыхательных мышц. То есть мышц, участвующих в дыхании. Это зубчатые мышцы, косы, зачем это мышцы тора. Как ве, кора. Как в верхней части, так и в нижней части. Также это подключается к дыхания и создание правильного внутрибрюшного давления, да? вот. то есть, ну, про, про внутрибрюшное давление мы даже больше поговорим, когда будем говорить про силу внутренних органов, это третий так. Сейчас мы только с дыханием сам затронем, вот, то есть, мы учимся работать правильно диафрагмой, дышать, чтобы у нас дыхание было прежде всего внутрибрюшное, вот, и мы учимся синхронизировать начало действия, это начало выдоха или э, э, вдоха. То есть, в зависимости от того, какую мы технику сами, выполняем, но мы одновременно завершаем действие вместе с завершением выдоха, если нам нужна пиковая точка кинема. Вот. А выдохи делаем на расслаблении, преимущественно, или не на расслаблении, если мы постоянно напряжение держим, это мы тоже самом где рассмотрим, то делается в тех значит, фазах, когда фаза приема как такового, то есть, она ну, пассивная, то есть, мы не выполняем в это время воздействие на противника, а... В это воздействие либо ну, так отсутствует, либо мы готовимся к воздействию противника на нас. Вот таким вот образом. Но ну, я не буду далеко вперед загибать. Самое главное во второй фазе – это абсолютная синхронизация вдоха и выдоха с теми действиями, которые вы совершаете. То есть, сделали вдох на раскрытии, как правило, и на закрытии делайте выдох. Заканчивайте движение, заканчивается выдох выдох должен быть хороший, полноценный для того, чтобы вы прорабатывали максимальное пикло-сокращение ваших дыхательных мышц. И вовсе не обязательно для этого там развивать рот, как э, там жаба, сапеть, как не знаю, как э, с какой-то пожилой по воран Это все не, не нужно. Просто это подсмотрели у того же Хигаона, как делать или кто-то еще, и попытались просто повторить, потому что он авторитет, мастер, и думают, что вот с таких вот на самом этом моментах э, скроется сила. Да может у человека тих лица просто при максимальном сам, выдохе. Зачем это вот Я вам приведу кучу примеров. Э, мог бы привести, не буду сейчас этого делать, э, значит, э, с других ну, мастеров, из других стилей направлений, которые тоже практикуют катсанчин, которые не кривляются таким образом. Понимаете, это не нужно. Важный принцип, а не внешнюю форму выполнения вот там вот Эдосом сделана. А что тем более такая, как э, там мимика лица. Вот. это вовсе общем не важно. И третья составляющая, когда вы уже продвинулись на уровне правильного понимания конструкции тела, синхронизации действий, ротации бедра, синхронизации действий бедра и локтя, также научились это все сопоставлять с, с дыханием, мы подключаем так называемую силу внутренних органов, это третья ступень, которую достигают типа там уже пожилые старые там, мастера, там, у которых физической силы уже меньше, да, вот. Ну, как это в карате говорят, на начальном этапе там, до 40 лет силы мышц, от 40 там, до 60 силы дыхания, от 60 и старше силы внутренних органов. На самом деле, силы, все эти три силы можно научиться применять, э, не знаю, там, не достигать даже 40 лет, учиться надо работать просто больше, и все будет э, все нормально получаться. Так вот, сила внутренних органов данной ката заключается в том, что вы учитесь правильно формировать внутри внутрибрюшное давление. Внутрибрюшное давление позволяет вам выдерживать максимально сильные удары противника, вам живот, грудь, и удары противника не будут достигать ваших внутренних органов. Это раз, это первая составляющая. Это составляющая чисто боевая. Вот. Вы, а как это делается? Это правильное сокращение диафрагмы тазовой, это правильное замыкание анальных отверстий, это правильная работа а, диафрагмы дыхательной и так далее. Вот. Внутрибушное давление. Но это на самом деле создавать его довольно несложно. Нужно на выдохе научиться выпячивать живот и натуживаться, при этом сильно сокращая мышцы э, штануса. Это вот если как бы это коротко. А таз при этом нужно поджимать, так как это делал, танцах майкл есть представьте что у вас значит пояс кимоно но над узлом завязан сзади и вы протягиваете эти хвосты пояса между ног и за пояс тяните вверх у вас поджимается и при этом вы хотите этих пояса еще сжать на ягодицы вот такое это самодвижение при этом вы выпячиваете вперед живот, а выдох делаете специально заторможенным с фокусированным и слегка напряжен при этом э, дыхательные горло у вас должно быть максимально раскрыто и вот это вот э, позволяет хорошо напрягать винее расслаблять э, дыхательные горло и при этом очень хорошо концентрироваться на внутрибушном давлении все это несложно то есть э, но ну, требует немножко более подробного рассказа но в общем никаких секретов тут особо нет вот Понимаете, вот до этого, до третьего, скажем так, этапа, если вас интересует чисто боевая составляющая, можно доходить уже потом, в дальнейшем. Самые важные для реального боя, для реальной техники боевого карате, для боевого скажем, искусства, важные первые две. Это координация и межмышечная, и внутримышечная и координация с, этих самодвижений с дыханием. А теперь я продолжу про внутренних органов. Ну да. В плане самозащиты внутрибрюшное давление важно. А теперь поговорим о том, какой же оно имеет оздоровительный эффект. Дело в том, что постоянно повышая внутрибрюшное давление и понижая его, то есть ритмично это дело делая, в каком-то цикле, вы опосредованно массируете внутренние органы ваших как печень, селезенка, кишечник. Вы как бы мышцами кора в нижней части, а также мышцами тазовой диафрагмы, создавая различного рода давления, понижая давление, двигая этими мышцами, вы заставляете органы немножко перемещаться друг относительно друга, как бы на связках они там не были на внутренних у вас подвешены. Это очень положительно сказывается и на пассаже кишечника, и на массаже внутренних органов и органов таза, а также на массаже тут при вот, бронхиматозных органов, таких как печень и селезенка, особенно когда на вдохе вы напряжение делаете, у вас опустилась диафрагма вниз, она надавила на печень и срезёнку. О, да вы еще напряглись, усилили давление, в это происходит при этом выброс дополнительных, дополнительных крови из депо крови из этих паренхематозных органов, из печени, из селезенки, то есть это дополнительная, значит, эритроцитарная масса выбрасывается, то есть эритроцитов больше, в крови становится больше железа, а, соответственно, больше железа связывается с кислородом, да, ну, а гемоглобином, и вы чувствуете прилив сил. Это очень положительный момент, положительный эффект, и люди, которые правильно делают кат, санчин и тэншо, они после выполнения этих катов -а чувствуют хороший прилив мощных сил, как если сопротивление. Если бы они подышали, там, ну, я... кислородные свои подушки, например. Ну, то есть такой легкий допик, что называется. Ну, а вот все вот такие вещи, как типа шиме когда человек делает эти каты, его начинают бить там и все, это совсем другие там элементы, которые к тренировке каты имеют мало чего. но общего, это на самом деле просто демон... демонстрация концентрации и сосредоточения, не более того. Вот. Не надо придавать этому сам говорит он так классный делает шиме, там, он очень классно делает, понимаете, выявляет, там не выявляет, это больше выявляет действительно. В смысле, шиме можно выявить, безусловно, отсутствие концентрации, там, где она должна быть, например, да, Но я говорю, что, опять же, это способ... Эм, э, способ не столько с тренировки, сколько проверки э, концентрации человека, который выполняет так далее. Но это тоже отдельная тема. Но, вот, видите, я вам э, три с не раскрыл тайны, никакой нет, просто последовательно берете и, и, и исследуйте эти натаскивки. Э, На начальном этапе можно обойтись к самыми общими понятиями и рекомендациями, пока вы занимаетесь изучением формы. Выбираете э, ту форму ката, которая нравится, изучаете стойку, запоминаете порядок действий, вот. а дальше вам уже потребуются какие-то минимальные вводные консультации, только не, если вам человек начинает сразу с ним заговаривать о том, как это сложно, и о том, как это невозможно, и как это только для избранных, все, посылайте его в глубокую духу и слушайте дальше. Все это на самом деле не настолько сложно. Может, это сложно было для понимания тех людей, которые придумывали когда-то, как давно-давно, потому что самознание у них было с хрен. А не современными научными медицинскими самознаниями и знаниями по физиологии, понять, как это все работает, абсолютно несложно. Я еще раз говорю, что вы хотите, выбирайте форму Санчину Туншоу. Хотите, выбирайте любую другую кату, в есть как диаку варианты техники, так и его техники в определенной форме выполнения. Можно спокойно э, прогрессировать и все. Есть в Шотокане отличная ката, называется Ханглецу. Она абсолютно полностью э, способна заменить как Санчин, так и Туншо. Все. Всем пока.